Перед вами видеоинструкция по использованию приложения Legulus для заполнения анкетных данных в ходе марафона наблюдений за природой. Более детальное руководство по использованию портала Legulus можно найти в версии стоноязычного видео. Приложение работает при условии наличия интернета на устройстве – в компьютере, планшете или на смартфоне. Прежде всего, в поисковую строку нужно напечатать слово «legulus.tools». На открывшейся страничке нужно будет зарегистрироваться. Или если уже у вас есть изначально регистрация на портале Bluetooth, же, эти же регистрационные данные можно использовать и на портале Legulus. Если вы на страничке впервые, то зарегистрируйтесь. Используя пароль, входим в систему. Когда вы вошли в систему, то в нижнем правом углу будет возможность добавить наблюдение. Прежде всего отметим местоположение наблюдения. Если на устройстве включен GPS, то будет предложено место расположения уже автоматически. Если хотим все уже уточнить информацию и обновить данные, можно нажать на данную кнопку «Уточнение места». Если же мы хотим вручную внести название места, то нажимаем на лупу и выбираем на карте соответствующее место. Время начала наблюдений сохраняется автоматически. В качестве названия проекта из предложенного выбора нужно выбрать «Марафон наблюдения за природой». Если начать со слов «Лотус» в «Атлусе», система сразу предложит нужный выбор. И не забудьте, чтобы также и год совпадал. Вымерите, пожалуйста, форму для заполнения, исходя из того, за какой группой живых существ вы хотели бы вести наблюдение. Затем обозначим «Таксон». Например, «вид», если вы точно знаете, с каким видом имеете дело. Тогда рядом с названием будет слово «спецас», обозначающее принадлежность к виду. Если вы сомневаетесь, что это за вид, можно обозначить другой таксон, например, «род». Эти строки обязательны к заполнению. Когда они заполнены, можно сохранить и пройти дальше. После сохранения мы можем видеть эти наблюдения в своем списке, но важно также и добавить эти наблюдения в систему марафона. Для этого нужно всего лишь нажать на значок «Облачко». Если по каким-либо причинам вам кажется, что вы хотели удалить информацию о наблюдении, можно это сделать, нажав на этот значок мусорного контейнера. Еще об одном важном нюансе. Очень советуем сделать фотографию при добавлении наблюдения. Если используете камеру на устройстве, например, на своем смартфоне, нужно нажать на значок «Камеры» и сфотографировать объект. Если во время марафона вы сфотографировали объект на свой фотоаппарат и хотите позже прислать фотографию, то можно это сделать, нажав на кнопку прикрепления документа».